Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на страничке тренинга «Как приглашать клиента из интернет». В этом ролике я вам расскажу, что на данный момент есть в этом тренинге, что планируется дозаписать в этом тренинге, как проходит обучение и что вам необходимо сделать для того, чтобы записаться и начать обучаться на этом тренинге. Я вам покажу, как из себя выглядит ваш личный кабинет. Итак, на момент записи этого видеоролика тренинг «Как приглашать клиента из интернет» состоит из трех модулей. Информации, которой вы сейчас можете воспользоваться, хватает для того, чтобы начать приглашать клиентов, используя бесплатные источники трафика, либо тратя незначительные денежные ресурсы. Первый блок – это общие вопросы, связанные с приглашением клиентов в бизнес. Этот блок интересен тем, кто активно начинает приглашать клиентов, используя бесплатные источники трафика, социальные сети, холодные звонки, скайп, приглашения, все что угодно. В этом блоке я расскажу о тех, о тех типичных ошибках, которые совершают люди, которые раньше никогда этим не занимались. Если вы этим занимались, приглашали людей, вы увидите, какие ошибки вы делали и поймете, чего делать не надо, а что делать надо, что работает, а что не работает. Второй блок тренинга, он посвящен одностраничным сайтам. В этом блоке я не буду рассказывать, как создавать сайты, потому что это надо однозначно сейчас делегировать, потому что сайт должен быть качественным. Количество денег, которое вы тратите на разработку сайта, оно не сопоставимо с количеством денег и времени, которое вы тратите на продвижение этого сайта. Поэтому продвигать, раскручивать, привлекать можно только на тот сайт, который сделан профессионально. Если ваш бизнес не связан с созданием сайтов, то есть вы этим не зарабатываете, друзья, пожалуйста, не тратьте время на то, чтобы делать это самостоятельно. В этом блоке я расскажу о базовых понятиях хостинг и домен. Чем раньше вы это поймете, тем будет лучше. Как с этим работать, как их создавать, регистрировать, как загружать сайты на хостинг. Этот блок я писал для тех, кто создает сайт для своей команды. То есть вы сделали один сайт и раздаете его своим рефералам. Сайты одинаковые, но они отличаются только контактами и, например, вашей реферальной или партнерской ссылкой. Вот как Сайт одностраничный исправить под себя, не обладая никакими техническими глубокими знаниями, как, например, в него прописать свой скайп, свой телефон, свою реферальную ссылку. Именно этому посвящен блок «Одностраничный сайт». Конечно, самый большой блок – это посвященный социальным сетям, то есть клиентам из социальных сетей. Сейчас вам предлагается блок, посвященный социальной сети ВКонтакте. Дело в том, что о Одноклассниках я очень много и подробно рассказал в своем платном тренинге, партнерские продажи. А здесь я делюсь информацией о социальной сети, в которой я сейчас наиболее плотно работаю, потому что для контакта Написано и пишется ну, колоссальное количество средств автоматизации. Информация выдается поэтапно, начиная с таких действий, которые доступны всем, вне зависимости от вашего технического уровня, и заканчивается, естественно, моей любимой темой – это средства автоматизации. Чтобы избавить вас от рутинной работы Потому что в социальных сетях очень много времени связано с выполнением рутинных однообразных действий. То есть человек, с моей точки зрения, делать этого не должен. Это все нужно перекладывать на сервисы, либо на какие-то программы. Вот то, что есть на данный момент. Информации, поверьте, достаточно много. И для того, чтобы начать стартануть, въехать в тему... Этого хватает. Что планируется в ближайшее время дополнить в этом тренинге, что будет добавляться в него? По блоку, посвященной социальной сети ВКонтакте, будет добавлен блок, связанный с продвижением пабликов и групп. Причем это будет сделано в режиме такого реалити-шоу «Хроники продвижения конкретной группы». Ну, то есть, чтобы вы видели, то и как я делаю реально, для того, чтобы продвинуть бизнес с помощью группы ВКонтакте. Вот У людей ничего нет, никаких других ресурсов, кроме группы контакта, и они хотят через эту группу привлекать себе клиентов. Увидите, что я буду для этого делать. Следующий блок, который будет однозначно добавлен по социальной сети ВКонтакте, это «Как создавать платную рекламу». Потому что без этого сейчас никак. Если вы хотите, чтобы быстро достучаться до громадного количества людей, то есть сделать хороший охват целевой аудитории, привлечь внимание к своей группе, к своему посту, бесплатки сейчас никак. И для того, чтобы вы не платили деньги каким-то непонятным СММ-специалистам, попробуйте сделать это вначале сами. Дело в том, что услуги на создание рекламы – это от 6 до 10 тысяч, в зависимости от кого кому, кому вы обращаетесь. Возможно, кто-то и больше даже берет. Аналогичный блог, как сделан сейчас по «Контакту», будет по другим социальным сетям. Однозначно по любимым одноклассникам, потому что с этой социальной сетью у меня очень хорошие и приятные взаимоотношения. Я перепишу то, что я делал для тренинга по партнерским продажам и, возможно, выложу сюда. Планируется написать, естественно, о Фейсбуке, потому что это, я считаю, самая перспективная социальная сеть для бизнеса, но для Фейсбука у меня крайне мало средств автоматизации, поэтому для Фейсбука в первую очередь мы выложим информацию о том, как создавать, оформлять и продвигать паблики и как работать с платной рекламой в Фейсбуке. Вот это просто, быстро и очень эффективно. Естественно, хотелось бы что-то выложить об Инстаграм, об этой социальной сети я уже очень долго планирую что-то такое полезное выложить, но реально времени и рук не хватает. Возможно, кто-то из участников тренинг-центра что-то покажет свое, какой-то простой эффективный кейс, как из Инстаграм без лишних сложностей. Привлекать клиента, буду очень этому рад. Однозначно запишу что-то о Твиттере, потому что Twitter это социальная сеть о возможностях, которые у нас тут мало кто знает. Я считаю, что Twitter это социальная сеть социальных сетей. Во всяком случае, если вы занимаетесь продвижением видео. Твиттер – это та социальная сеть, которая вам просто нужна как воздух. Но опять же, для Твиттера у меня ну, нет практически никаких средств автоматизации, поэтому э, руками я не очень люблю пахать в социальных сетях. Естественно, будет блок, посвященный Ютубу, но без всяких заморочек, без всяких авторских видео, без всяких сложностей, связанных с продвижением, потому что это сейчас не нужно и, и реально не актуально. Будет небольшой блог, посвященный одной теме – YouTube как возможность привлекать целевой теплый трафик на ваш, например, продвигаемый ресурс, на, вас, на ваш, например, одностраничный сайт. Я покажу, как каждый из вас быстро и просто сможет создать YouTube канал и получать теплый трафик в свои проекты. Это очень просто, поверьте, и очень эффективно, причем не требует каких-то глубоких знаний технических и не требует каких-то очень больших длительных временных затрат. Естественно, будет очень много блоков, посвященных трафику из мессенджеров. Будет отдельный блок, посвященный СМС-рассылкам. У меня очень хорошая программа, которая шлет смс Недорого получается сервисы, которыми я пользуюсь для обзвона, или точнее для СМС-оповещения своих клиентов. Вот о всем об этом расскажу. Естественно, будет блок по любимой теме Skype. Сейчас достаточно много очень эффективного софта для массовых скайп рассылок я обязательно этим с вами поделюсь и вы научитесь быстро и просто привлекать трафик из Skype. относительно недавно я купил, потратил очередные 20 тысяч на авторский, как мне сказали, софт для рассылки по Viber если это реально авторский, реально эффективный софт, я тоже о нем обязательно расскажу Будет хороший качественный софт по WhatsApp, по Telegram, тоже будут отдельные блоки. Возможно, отдельным курсом, возможно, я вынесу его прямо на главную страничку мои тренинги будет тренинг, посвященный e-mail рассылкам. Потому что кто бы что там ни говорил, почта, рассылка по почте – это очень эффективный и по денежным вложениям сейчас очень выгодный источник трафика. Однозначно будет модуль, посвященный копирайтингу, потому что без написания продающих текстов, но сейчас никак. Я не думаю, что каждый из вас станет копирайтером, но какие-то озны, какие-то базовые знания, для того, чтобы ваши тексты читались, для того, чтобы они привлекали внимание, цепляли, каждый из вас должен уметь. Будете сами это делать, либо потом заказывать какие-то услуги, смотрите. Тут все очень индивидуально. Вот, конечно, планов громадье. Я очень надеюсь, опять же, на вашу обратную связь. После того, как у тренинга сформируется структура, вот будут реализованы то, о чем я вам сейчас сказал – я надеюсь, к этому моменту у меня уже будет достаточно много обратной связи, и я уже буду двигаться в тех направлениях, которые интересны участникам этого. Вот о планах. Может быть слишком много, но извините. Тренинг будет реально серьезный, реально большой и, естественно, обновляющийся и развивающийся. Теперь, как проходит процесс обучения? Народ, вы не сможете выбрать какой-то понравившийся вам урок, просто ткнув на него. Нет. Для того, чтобы добраться до урока 6, нужно пройти уроки 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Обучение только пошагово. Для того, чтобы начать учиться, для того, чтобы эти ссылки стали кликабельными, для того, чтобы вы могли войти в урок, вам необходимо сделать две вещи. Во-первых, авторизироваться на самом тренинг-центре. Вот из-за того, что у нас сейчас нет, например, кнопки авторизация, то есть войти в ТН-центр, а у многих возникают проблемы с записью на обучение. Дело в том, что сейчас вам придется два раза нажимать на кнопку зарегистрироваться. Первый раз вы регистрируетесь в самом тренинг-центре и после того, как у вас здесь вот в правом уголочке появится ваш логин, то есть вы вошли как зарегистрированный пользователь на мой тренинг-центр. После этого вы можете нажать на кнопочку зарегистрироваться и записаться на какой-то тренинг. Сейчас он, к сожалению, один, поэтому, возможно, кому-то вот это вот повторное действие кажется непонятным и ненужным. Но Возможно, что-то изменится. Изменится, перепишу этот ролик. Итак, что нужно сделать для того, чтобы начать учиться? И что вы увидите после того, как вы попадете в свой личный кабинет? В первую очередь нажимаем зарегистрироваться. Нажимаю создать новый аккаунт. Придумываю имя пользователя. Вставляю адрес электронной почты. Здесь нужно быть очень внимательным. Адрес должен быть вставлен правильным, иначе письмо придет в никуда. Нажимаю регистрация. И проверяю свою почту. Обратите внимание, если вы все правильно сделали, правильно прописали адрес своей электронной почты, очень быстро, практически мгновенно, вам во входящее приходит вот такое письмо. WordPress, тренинговый центр ивер Черноусова, ваше имя и пароль. Открываем это письмо и переходим вот по этой ссылочке, для того, чтобы задать имя и пароль для вашей учетной записи. Вам WordPress генерит этот пароль. Я рекомендую взять его сразу же куда-то сохранить. Вот почта, на которую вы регистрировались, а вот пароль, который я использовал. Этот пароль, естественно, надежный. Все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопочку «Задать пароль». И лучше сразу нажать на «Запомнить» для того, чтобы этот пароль был запомнен в браузере. Появляется новая страничка, на которой активна кнопочка «Войти». Нажимаем на «Войти». Еще раз нажимаем «Войти», используя имя пользователя или пароль. Вот в этом поле вы копируете адрес своей электронной почты. Ну вот так вот не непросто. А в поле «Пароль» вставляете пароль. Лучше все сохранять в текстовый блокнотик для того, чтобы... Вставлялось все без ошибок. И отмечаем галочку Запомнить меня для того, чтобы в следующий раз входить было проще. Нажимаю Войти, нажимаю еще обновить, обновить пароли. И куда я попадаю, обратите внимание, вы попадаете в свой личный кабинет. Здесь вы можете настроить параметры своего своей учетной записи, прописать свое имя, фамилия. Я рекомендую это сделать, для того чтобы было понятно, кто учится чтобы вы не прятались за какими-то логинами. Прописать ссылку на свой сайт, можете прописать свой Жабер, если вам удобно общаться, можете написать что-то о себе, подключить свою аватарку, я рекомендую вставлять именно свои реальные фотографии. Вот все это я вам рекомендую, конечно, заполнить. Будете заполнять, не будете заполнять, ваше личное дело. Дальше нажимаем на ссылочку «Тренинговый центр Игоря Чернаусова», и мы с вами снова возвращаемся вот на эту главную страничку. Но обратите внимание, что изменилось здесь. Вот в правом верхнем уголке написано, что теперь вы авторизованы. Авторизованы под логином Игорь Чер. Дальше мы повторяем практически те же самые действия. Переходим в тренинги, Выбираем тренинг, как приглашать клиента из интернет. Вот. И еще раз нажимаем на кнопочку зарегистрироваться. Давайте вот снова перейдем на учебный план. Обратите внимание, они еще не кликабельны. Да, вы авторизированы, но вы еще не записались на этот тренинг. Теперь нажимаю «Зарегистрироваться». Вот Страничка обновляется, и смотрите, что происходит. Уроки стали кликабельными. Нажимаю на первый вводный урок и попадаю в кабинет, в котором уже идет обучение. То есть с левой стороны у вас список уроков. Сейчас вы на уроке, который вы проходите. Под каждым уроком есть тайминг. Вы можете смотреть те вопросы, которые вас наиболее интересуют, двигая полоску по вашему ролику, можно двигаться и смотреть, например, на третьей минуте я начал рассказывать об этом, вот перешли сразу на третью минуту. После того как вы прошли этот урок, вы пишете естественно отчет, например, все классно, и нажимаете отправить комментарий, нажимаем завершить. Вот вводный урок пройден, он у вас отмечается в списке уроков вот такой вот галочкой, видите? Теперь вы можете выбрать следующий урок и начинать смотреть его. Здесь опять же есть тайминг, опять же есть возможность писать комментарий. Вот можете включить, уведомлять меня о новых записей на мою почту. И вот таким вот образом вы двигаетесь по урокам тренинга. Значит, если вы нажмете вот на этот крест, то вы возвращаетесь опять же на список уроков, на учебный план. Галочками помечено, какие уроки вы прошли. По всем пройденным урокам вы можете спокойно их выбирать, открывать и так далее. По тем урокам, которые вы не прошли, вы их пока просматривать не можете. Еще раз говорю, это пошаговое обучение. То есть нельзя взять то, что вы считаете вам сейчас нужно, не просмотрев информацию, которая была выложена до этого. Плагин выдает вам с статистику сколько вы прошли какие ваши результаты я пока не подключал никаких опросов никаких тестов но для того чтобы но ну, вас не тормозить пожалуйста изучайте пишите. если на этом плагине будут какие то изменения я обязательно этот ролик перепишу вот на момент записи ролика выглядит все именно так если кому то что то непонятно пожалуйста пишите под этим роликом комментарии я постараюсь ответить на все ваши вопросы и чем-то вам помочь. Спасибо всем большое. С вами был Игорь Черноусов. Учите, привлекайте клиентов в свой бизнес.